Всем привет, друзья! Королевская битва уже на подходе. Сегодня я хотел бы рассказать вам о самых распространенных ошибках, а если быть точным, то о своих. Дело в том, что записывал я практически каждую игру, и то, от чего я сливался, можно было с легкостью пересмотреть и понять, в чем же я прокололся в тот или иной раз. И я уверен, многим будет интересно. Погнали! Погнали!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 Как же проще всего занять первое место на королевской битве? Дело в том, что часто бывает достаточно просто не допускать самых элементарных ошибок. Ну и начнем с самых часто встречающихся. Первая ошибка это спешка. Из всех матчей, в которых мне удалось сыграть на этом режиме, по ее вине, я умирал чаще всего. И даже наблюдая за игрой остальных, я понимал, что я не один такой. Зачем он начал стрелять так рано? Ведь можно было подождать, когда останется один. Далее пойдут примеры только из моей игры. Замечаю airdrop, осматриваюсь, выхожу, ну в принципе особо так не тороплюсь. И уже на подходе airdrop я не чекнул, просто посмотрел, что вокруг. Ну и конечно не заметил того парня. Так, замечаю пацана. Слишком рано стрелять не стал, решил его просто догнать С дробовиком особо не постреляешь на больших дистанциях Вначале вроде бы осторожно выходил Но здесь просто поспешил, должным образом не оценив ситуацию Ну и получил хедшот И далее уже понял, что эти парни по связи играли вообще вдвоем Следующий момент, к убежать не стал Решил обойти своей ппшкой Она вы сами знаете какая слабенькая Убиваю одного и зачем-то полезно второго. Сам видите расстояние. Поспешил. Шансов не было. Далее выхожу на мотель. Слепо замечаю пацана. В спину бежать не стал. Решил встретить его уже на выходе. Но почему-то я подумал, что он же куда-то пробежал. Отвлекся. И да, можно сказать, что поспешил. А вы тоже заметили, что все сливы начинаются с одного и того же, как кого-то замечаешь. Ну и в этот раз парнишу приметил, он, походу, отдохнуть присел. Замечаю второго, даю невэншот, и что странно, даже не тороплюсь его убивать. Стреляю по одной пульке, и это вторая ошибка, на которую я хочу обратить внимание. Врагов должны убивать максимально быстро. Следующая, уже третья по счету ошибка, которая, ну, не давала мне занимать первые места очень часто, это излишняя самоуверенность. Вот только гляньте, используя какой прицел, я начинал перестрелку, причем расстояние было довольно большое. И у пацана одна башка торчала, шансов особо тоже не было. Далее был пулемет, тоже без прицела. Это вот только сейчас при перепросмотре видео понимаешь то, что если ну неудобно, у тебя прицел, держи короткую дистанцию. Ну или как минимум старайся играть осторожнее, иначе нарвешься на пацана, у которого с этим все хорошо. Далее будет скорее тоже спешка, но здесь хочу обратить внимание именно на тот момент, когда меняешь прицелы. Достаточно бывает просто посмотреть по сторонам, но часто забываешь. То же касается наблюдения за своей спиной. Чтобы не дай боже никто не подкрался. И очень часто после такого сразу убивают. Ну а сейчас конкурс на тысячу кредитов, армейский нож антизомби и шлем скелета навсегда. Для участия нужно подписаться на канал Главхакер, также быть подписанным на мой канал, ну и конечно оставить комментарий под этим видео. Заглядывайте к нему на стримы, там часто делают конкурсы. До да, итоги уже в конце следующего видео. Кстати, итоги прошлого конкурса уже на втором канале, ссылочка в описании. Пока.